Ректор Казанского университета Альшат Гафуров встретился со школьниками гуманитарной гимназии интерната для одаренных детей из села Актаныш. Встреча прошла в рамках совместной работы вуза и образовательных организаций Республики Татарстан. Это мероприятие позволило не только поддержать талантливых детей, но и познакомить их с Казанским федеральным университетом. И для подготовки кадров для Республики и для Российской Федерации. Данная работа, она очень необходима. Она является, одной, является одним из основных важных этапов в работе при отборе, выборе в дальнейшем студентов для нашего университета. Ректор Казанского университета отметил, что в университете созданы все условия для профессионального роста и развития. Мы видели, что из себя в целом представляет Казанский федеральный университет сегодня. Это не просто... Большое учебное заведение ⁇ это определенный полник, где есть достаточно большие свои подразделения, которые занимаются научно-исследовательской работой, есть подразделения, которые занимаются трансферной технологией, то есть то, что делается. Школьники посетили исторический и зоологический музеи университета, встретились с ответственным секретарем приемной комиссии Олегом Бодровым и увидели аккредитационно-симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. А мне все очень понравилось, особенно экскурсии по музеям, потому что вот реально увидеть вот это все вживую это очень-очень круто. Кристина Надышина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.